Друзья, рад приветствовать вас на своем канале И в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать Об очень классном WhatsApp менеджере Который поможет вам перенести данные С iOS устройства на Android С Android устройства на iOS И все эти данные вы можете хранить в резервной копии На вашем ПК Добро пожаловать на канал Apple Expert С вами Владимир Давайте сначала мы с вами познакомимся, что это за компания, которая нам предлагает отличное программное обеспечение, которое нам упростит всю эту задачу. Друзья, хочу вам представить идеальный менеджер бизнес данных WhatsApp. Это называется Utechi WhatsApp Movie. Прямая передача WhatsApp между устройством iPhone и Android с помощью резервной копии всех данных WhatsApp на Android или iPhone на компьютер. Восстановление резервной копии WhatsApp на своем телефоне без ограничений и экспортирование резервной копии WhatsApp в формате HTML, PDF, CSV или XLS. Все это вы можете ознакомиться по ссылочке, все абсолютно данные, которые вас будут интересовать, будут доступны поэтому никакого труда не составит для того чтобы ознакомиться понять что это за программа а в дальнейшем я вам сейчас и продемонстрирую как это работает Итак, друзья, что мы имеем? У нас есть три режима, то есть сделать э, перенос между устройствами iOS, Android, Android, iOS не имеет значения, это восстановиться с резервной копией, ну и, конечно же, саму сделать резервную копию. У нас сейчас ее нет, мы сейчас все наглядно будем с вами делать, и, конечно же, нужно будет подключить устройство по проводу, одно и второе, точно так же, если вам нужно будет перенести между устройствами. Значит, подключаем наш айфончик программа сейчас прекрасно распознает и мы с вами сделаем резервную копию то есть в один клик мы это делаем никакого труда нам это не составит все выбираем это будет WhatsApp данных либо же это будет бизнес делаем обычный экспорт данных все проходит экспортировка и как понимаете ваши данные уже здесь будут храниться нам нужно будет проверить с вами Эту саму копию, которая находится, нам здесь дает все объяснение. Вот переходим, видим, что у нас в такое-то время создана резервная копия, и мы можем ее использовать. Чтобы перенести данные нам на наше Android-устройство, мы можем сделать точно так же. Подключить наше устройство, но нужно дать кое-какие разрешения, которые я вам сейчас покажу. Подключаем наше Android-устройство само Приложение нам показывает, какие пункты, куда нужно зайти и сделать кое-какие активации для того, чтобы наше устройство нормально работало и показывало все необходимые данные. То есть мы это все проделали, подтвердили и мы можем уже залить нашу верную копию себе на устройство. Как можем видеть, кнопка у нас активна, нас останется просто нажать, ознакомиться с теми данными, которые нас ознакомит само программное обеспечение и после этого мы можем уже активировать действие того, что резервная копия будет накатываться на наше Android устройство. После этого действует последний шаг, который программа ищет наши данные, распознает, что устройство может их принять, но нам нужно выполнить опять же две манипуляции, зайти в настройки приложения, именно WhatsApp, открываем папочку, для того, чтобы дать полноценный перенос данных с теми файлами, которые у вас есть, абсолютно SMS, файлы фото, видео и так далее, и так далее. То есть далее эти разрешения для подтверждения того, что наши данные вот сейчас перенесутся. Эти данные успешно переносятся. Здесь видео я немножко ускорю, для того, чтобы можно было немножко упростить это задание. Сейчас ждем кое-кое время. Все полностью перезаливаются все данные с iOS устройства на Android устройство. И сами можете видеть, как процесс, в принципе, проходит. Все. Нас поздравляют, что все данные у нас здесь доступны, и мы сейчас можем посмотреть, буквально сравнить то, что у нас есть на iOS-устройстве и на Android-устройстве. Для того, чтобы убедиться, что это наше приложение, то есть у меня здесь резервная копия, нужно подтвердить все свои данные. Для того, чтобы получить полноценный доступ, у нас придет на iOS-устройство код, который нужно будет ввести на наше Android-устройство и в дальнейшем его использовать. Есть на Android-устройстве, то есть полноценно здесь вся переписка есть. Как на Android устройство и точно та же у меня переписка будет на iOS устройстве. Все полноценно работает. Вот и все, друзья. Не забывайте о том, что вся полезная информация есть в описании под видео в закрепленном комментарии. Напишите мне комментарий, помогло ли это вам. И для меня будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Дальше больше. Скоро увидимся.